Зона гейм на связи, и давайте поговорим про Карек Стрит. Почему игра находится под пристальным вниманием со всего мира? А все очень просто. С момента Need for Speed Underground 2 прошло много времени, за которое успело вырасти целое поколение. До сих пор Electronic Arts не спешит представить новую серию в духе Underground. Не могут или пока не хотят? Если честно, инсайдеры неоднократно намекали, что Underground 3 это козырь. Козырь, который намеренно придерживают. Визитная карточка, которая при абсолютном падении компании может дать второй шанс на возрождение. А пока не все так плохо, можно поэкспериментировать и создать что-то новое, что станет в один ряд с Underground и Most Wanted. А все, что сейчас мы наблюдаем с Electronic Arts, скорее кому-то надо, чтобы компания продалась. После продажи, к примеру, тоже Amazon наверняка первым делом возродит знаменитую серию, чтобы потом всем сказать, что игра попала в нужные руки. По этой же причине Valve не спешит выпускать Half-Life 3. Вспомните мои слова. Когда у Valve возникнут серьезные финансовые проблемы, они выпустят 3 часть, а пока компания будет создавать иные проекты из той же вселенной half Light. Только встретит все эти игры уже другое поколение, и не факт, что получится превзойти предыдущие серии. Это станет предвестником краха. Пока одни экспериментируют, в CarX Technologies решили собрать воедино все свои наработки, опыт и взяться за CarX 3. Тут почти все, о чем только мечтали фанаты Underground. Открытый город, трафик в качестве препятствий, прекрасная физика. Спасибо, что сделали управление ближе к Most Wanted, а не как в последующих сериях. Speed. неплохой автопарк модернизация прекрасный город и трассы да с оптимизацией беда Айфоны нагреваются экран сбрасывает яркость на 40 процентов все начинает лагать и играть становится как-то не в кайф думаете так будет на android ничего подобного давайте возьмем в пример New State. на максимальных настройках игра также заставляет поднапрячься айфон и яркость экрана также сбрасывается на 40 процентов проблема больше не в игре а в режиме энергосбережения на iphone который никак не выключить вот вам и суть чип М1. Тим Кук каждый год со сцены поет, что это самый мощный смартфон, но вся эта мощь теряется из-за режима энергосбережения – маркетинг. Так вот, на операционной системе Android PUBG New State работает отлично и даже на средних устройствах. Исходя из нашего опыта, уже нетрудно представить предварительные, минимальные и максимальные системные требования для Android. Они перед вами. Хочу подчеркнуть, это не данные. Дождитесь официальную информацию от разработчиков, но представленные данные являются самым наихудшим вариантом, который только можно себе представить. Требования на самом деле отличные, современные. Во-вторых, вес игры будет меньше, чем для iPhone. Тут не ходи к ясновидящей, обычно так и происходит. Если честно, я больше переживаю не за требования, так как задача каждого разработчика охватить как можно больше смартфонов. Почему? Сами догадайтесь. Я больше переживаю за сюжет. Безусловно, перед нами уже рабочий вариант, однако ради чего я играю? Открыл несколько машин, но как бы устраивает. Ограничили меня в заездах по причине неподходящих требований моих автомобилей? Решил проблему пару раз и надоело. Все одно и то же. Каждый шаг за игровую валюту. Когда одни говорили, что все потом упирается в донат, у меня случилось обратное. Денег в игре заработало столько, что мне уже было лень ездить по городу до следующего испытания. Тупо телепортировался за деньги. Могу себе позволить. За настоящие деньги купил два автомобиля. А дальше все одно и то же. Чем разработчики будут удерживать игроков? Заездами, которые потом в конце появляются раз в три часа? Новыми машинами? Пока непонятно. Да, все потом будет держаться на онлайн режиме. Но этого мало. Игроков надо развлекать, добавлять что-то новое. И тут впервые в истории мобильных игр проект могут спасти DLC. К примеру. Раз в два месяца представлять новый сезон, который будет содержать в себе все признаки сверхзадачи, которым придерживаются в режиссуре. Важны тема, проблема, идея и решение. Другими словами, в новом сезоне появляется босс. Он вносит проблему. Игрок принимается за решение, впоследствии получаем результат и вознаграждение, которое сможем применить к своим машинам. Помимо сюжетных испытаний, параллельно можно предложить выполнение целей, принять участие в 20 гонках, найти 10 спрятанных предметов, которые которые разбросаны по городу. В каждом сезоне разные предметы. И да, я знаю, такой уже есть, но там цель снова заработать деньги. 15 секунд проехаться на скорости, превышающей 200 км в час и тому подобное. За вознаграждение получил уникальный бонус. Не хочешь копить или не успел до конца сезона? Заплати настоящую денежку. Выполнил все цели и прошел сюжет? Получи машину босса. Не успел? Тогда купи. Вот, это малый процент из того, что можно сделать в игре. Не хочешь донатить? Играй. Хочешь выделиться побыстрее? Купи. Karik Street это суперплощадка, в которой можно сделать много. но если все останется так, как это есть на данный момент, то в начале 2023 года пойдем на похороны проекта, ведь не за горами Need for Speed Mobile Online от а Tencent Games, у них уже нет проблем с оптимизацией, игра смотрится на уровне консольных игр, там также будет открытый город и даже онлайн, самое главное, они имеют огромный опыт в создании онлайн игр, и поверьте, там найдут средства на то, чтобы реализовать все задуманное и Karik Street им вообще не конкурент. Уже сегодня нужно быть на шаг впереди своего потенциального конкурента. Остается пожелать разработчикам успехов и будем надеяться, что все у них получится. Игра Karik Street это настоящий вызов не только для самой компании, но и всей мобильной игровой индустрии в целом. Проект сложный и пока разработчики шагают уверенно.